Всем доброго дня, с вами смотрящий Леха и время для возведения моей мастерской пришло. Стены мастерской будут выполнены из деревянного каркаса и с двух сторон полностью обшиты плоским шифером толщиной 10 мм. Лес я прикупил еще 2 4 февраля и за 3 месяца он уже давно неплохо высох. Теперь его можно доставать и начинать собирать каркас. Высота каркаса будет 3 метра и да. Потолки моей мастерской будут выше, чем в моем доме. Почему? Да все просто. Потому что в мастерской не будет отопления. Это значит, обогревать лишние кубатуры попросту не придется. Если будут вопросы, почему деревянный каркас, а не тот же газоблок. Все очень просто. Окончательная цена отличается больше, чем 100 тысяч рублей. Об этом запишу отдельный ролик. Так мы заранее знаем высоту стен, я просто заранее посчитал необходимое количество досок, попилил, покрыл самодельным антисептиком и сложил для подсушивания. Доски подсохли, и в этот раз я уже воспользуюсь чертежиком, для соблюдения всех требований каркасного строения, и не только. Приступаю к сборке стен. Не забываю отступить от края фундамента около 3 см, это пригодится для установки отливов, а с учетом утеплителя будет как раз там все 8-10 см, как справлюсь в дальнейшем. Проделаю отверстие под закладной кабель, который заранее я вмонтировал в свой фундамент, кто смотрел, тот уже помнит. Начинаю собирать каркас. Сначала собираю полностью квадрат, а потом уже кидаю доски посередине, с таким шагом, чтобы в дальнейшем мог спокойно закрепить туда лист Первоначально по центру закручиваю саморез десятку, ну либо 10 сантиметров. Это нужно, чтобы плотно стянуть доски между собой. А потом уже два гвоздя 120 х по краям. Если кто-то сейчас видит ошибку, напишите ее первыми. Я обещаю, все свои косяки я потом озвучу в отдельном ролике. На ошибках нужно учиться. Итак, делаю косиное, чтобы не было как в мультиках про трех поросят, то есть ветер нас не сдул. Делаю от крайних верхних углов стены вовнутрь, ну то есть буковка КВ английской. Итак, пошаговая инструкция. Положил доску, прочертил карандашом, выплел циркуляркой на 3-4 мм глубже, чем нужно, вывел с это дело стамеской, вставил доску, чтобы было прям с притиркой, забил два стоадцатых гвоздя и все. Правильно? Конечно, правильно. Вот только делать это нужно, когда стена уже стоит. Инструкцию нужно было читать до конца, а я, естественно, по первым буковкам. Зачем это нужно? Потому что на земле можно собрать либо ромб, либо параллелограмм. Или выговорил. И когда вы поднимете стенку, можете неплохо так удивиться. Поэтому сначала собираются стойки, а потом делаются уже диагонали у косины. Это я теперь уже выучил. Завеем соседей и поднимаем первую стенку. И первые успехи. Во-первых, стена не упала на сетский забор, что очень хорошо, а во-вторых, получилось довольно-таки ровной. Отклонения были буквально там пол сантиметра. Теперь собираю вторую стенку. Эта стенка будет самая сложная из всех. В ней будет присутствовать и окно, и дверь. Благо у меня есть чертежек, где все наглядно расписано. Все, что нужно, это немножко посмотреть и сделать в точности, как там, от себя ничего не брать. Тут, конечно, проводился подольше, так как не сразу понял, как тут что делать, поэтому за один день собрал только две стенки. Ну, просто каркасные стены собираю впервые. Это не ключ собирать, тут немножко другая технология. На следующий день дорабатываю все свои ошибки, одна из которых была, я поставил каркасную стену на голый фундамент, а необходимо было на гидроизоляцию. Раскатал ее, сразу подрезал на 4 части, доска у меня 150, а если метр порезать на 4, у нас будет 25, то есть с запасом 5 см с каждой стороны. Идеально. И кто-то мне подсказал подложить венцовый уплотнитель. Но я что-то подумал, с соседями подумали, с подписчиками подумали, и я его оттуда убрал. Найдем других соседей и поднимаем вторую стенку. Третья стенка была намного проще, там была всего лишь одна дверь и то идеально по центру. Четвертая стенка была самая простая, она была короче чем первая, и в ней не было никаких окон и дверей. Просто обычная маленькая стеночка. А вот пятую стенку я решил добавить ворота, 2,20 на 2. Два высота, 2,20 в ширину, на всякий случай для каких-нибудь габаритных вещей. Поэтому верх я немножко усилил, сделал такое некое подобие двухтавровой деревянной балки, чтобы уж наверняка конкретно и на века. И после того, как была поднята пятая стена, я уже принялся делать верхнюю обвязку, чтобы стены не разъехались, их потом можно было уже между собой полностью стянуть и уже потом в дальнейшем прибить к фундаменту. Пока нету верхней обвязки, стены двигать между собой не очень комфортно, я боялся, что они упадут. Поэтому сначала сделал обвязку, а потом все остальное. Когда делал обвязку, между досками раскатал остатки венцового уплотнителя, а все доски между собой скреплял только гвоздями. И по замечаниям подписчиков, над всеми окнами и дверью я бы сделал ригель. Нет, хедер. Хригель. В общем, доска, которая ставится именно на ребро, над всеми проемами. То есть, над дверьми, над окнами ставится специальная доска на ребро. Называется это, по-моему, ригелем, если не ошибаюсь. Она служит для равномерного распределения нагрузки, которая давится сверху. Это нужно только в тех случаях, когда... Лаги, то есть с вашей крыши, попадают именно прямо вот на окно, либо на дверь. В остальных случаях можно обойтись и без нее. В моем случае прочитал замечание, исправился, сделал. Идем дальше. После завершения верхней обвязки стягиваю стены между собой. С помощью обычной струбцины. Ну и тут уже гвоздями неудобно, поэтому я использовал золотые сотые саморезы. 5 штук на одну стену вполне хватит. И по краям двуляющие по одной доске, так как листы шифера потом будет к воздуху просто не прикрутить. Итак, чисто от себя, мое любимое, все нижние доски, на которых стоит моя мастерская, я полностью покрыл отработкой. Так, чисто для постраховки. Ну и последний штрих это плоский шифер. Обшиваю всю свою мастерскую плоским шифером, размеры шифера 1,5 на 3 метра, толщина 10 сантиметров. Да, кстати, на сайте завода-производителя есть также и другая изолитцементная продукция, например волнистый шифер или трубы. Для строительства ремонта это тоже неизменимые материалы. Ссылочку на всю изоляционную продукцию я оставлю в описании. Итак, мой размер плоского шифера 1,5 на 3. То есть 1,5 метра в ширину, 3 в высоту. Потолки 3 метра, это просто идеально для моей мастерской. Но не обошлось без ног Внутренний шаг каркаса у нас сместился. Почему? Потому что я шифер мерил по доскам, по каркасу, когда его собирал. А потом мой этот каркас приподняли и то где его примерял оказалось снаружи мастерской, поэтому все внутренние листы пришлось подрезать отдельно. Но чтобы не сбиться, каждый лист я подписал. Маленький лайфхак, если на циркулярку поставить диск для плитки, то есть это тот диск где есть прорези, то шифер режется просто как по маслу. Только не забывайте про средства защиты глаз, она пылит и стреляет. Ну, мало ли. Для переноса нужны две руки. Нет, четыре руки. Не две порог вот так уж то есть два человека что перенести приподнять поставить Не забыть подложить что-нибудь под низ от полу сантиметра, а желательно сантиметр. Это нужно для линейного расширения. И закрутить согласно инструкции от завода LATA. То есть это должен быть саморез с пресс-шайбой. Можно крепить на что-то другое, но завод он за это не ручается. А листы вы испортите. Крепил листы шифера я от середины. То есть, начинал с центра и потом поднимался вверх и вниз. Это нужно, чтобы лист лучше прижимался к каркасу, неважно деревянному либо металлическому, чтобы не было волн и стена была идеально ровная. А для удобства попадания именно в ваш каркас, неважно профильный либо деревянный я все так же использую оббивку. Ну и два последних листа я прикручивать не стал, так как мне необходим технический лаз для всякой беготни, переносок, быстрых там перебежек, поэтому я их прикручу уже в самом конце. Вот так вот а за неделю на ровном фундаменте я взял себе маленькую каркасную мастерскую. Тут не хватает еще утепления, обшивки и крыши, но это будет потом. Ну а пока давайте, не болейте, не скучайте, мыемся с вами ровно через неделю. Всем пока!